Приземлились Вчера примерно отъехал 3 часа от Богаты По дороге искал какой-нибудь отель Более-менее нормальный, нифига нету Вот остановился я в таком отеле для дальнобойщиков Вот моя машина Здесь вся платформа была заставлена фурами Сейчас 7.30 утра, уже никого нету, все уехали, я, я один только проспал, вот такой вот номерок, ну конечно же никакой горячей воды, Wi-Fi, или завтрака, ничего подобного здесь нету, только такие какие-то серые простыни, желтые полотенца. Вот, сейчас я поеду дальше Сегодня я должен приехать в Медельин Меди... Медельин Медельин Нет, Так Медельин Ну как-то так, короче, туда Еду, еду, сегодня весь день, еду Уже еду часа 4-5, наверное До медалина осталось совсем чуть-чуть Вот здесь нашел такое местечко, где летают на параглай... Ну, параглайдинг, короче, делают, на парашютах летают Хочу попробовать! Стоит 100 тысяч песо, примерно 30 баксов Сейчас испытаю Надевают okay. меня, вот такое одели сиденье Сейчас штурману, пилоту дадут, такое mm -hmm. же Парашют уже раскладывают. Наверное, ничего не будет слышно, что я буду говорить наверху. Но, по крайней мере, посмотрим красоты. Вот так это примерно выглядит. Окей, Роман, что мы будем делать сейчас, это два шага к левому. Вот здесь. И когда я тебе скажу, что мы пойдем вниз, Uh -huh. Just keep walking. Okay. Do not sit down. Uh -huh. That's it. Okay. Он сказал что все, что нам надо это делать, это просто идти вперед. Не останавливаться. Дальше он все сделает сам. Окей, okay, Роман. Let's go. Easy. bit A wonderful. значит мы пойдем на посадку а, смысл такой что мне надо всего лишь поднимать ноги наверх и дальше гонсала все сделать сам Приземлились. Полеты на парашюте сделали меня еще более голодным. Я не выдержал. Я решил тут же покушать. Вот закрывался бургер такой. С картошкой. И опять непонятный сок какой-то. 100 тысяч миллионов фруктов. И все из них чего пробовать. Только единственное, что я не запоминаю. Какой, какой. Но все соки вкусные. Вот такой у меня вид здесь открывается с веранды. Здесь то, что летали. Ну, там городок кора Тоже над ним летали. Но не прям над ним чтобы нас ПВО не сбили. Но где-то рядом. Вот так вот, так что сейчас поем и уже, надеюсь, скоро буду в Меделине. Вот мы уже подъезжаем к Меделину, Вот он вот так вот выглядит. Мне уже нравится. Такой вот городок, раскинувшийся в долине. Между двух хребтов. Между двух горных хребтов. Смотрится прикольно. Я приехал в Медельин В свой отель заселился. Честно говоря, устал за сегодня что-то я сильно. Весь день в дороге. Сейчас уже время обеда. В общем-то, какой обеда уже скоро ужин будет. Вот такой мне номерок, кстати, давайте вам сразу покажу. Вот с таким вот видом, крутым. Живу почти в самом центре. Вот, здесь как бы можете посмотреть по карте самостоятельно а, как такового выраженного центра нету но есть несколько такие как бы, круги вот и на одном из, таки, в одном из таких кругов центральных я живу вот номерок такой хороший почти в центре стоит порядке это 25-30 долларов вместе с завтраком и парковкой а, парковка тут сложная, потому что ну как бы очень густонаселенный город Тут нигде парковаться нельзя, так что это как бы очень важно тоже. Было условие для меня. Давайте посмотрим, что у нас тут туалет. Ванна. Ну, небольшой, но очень приятный, очень чистенький, хорошенький. По сравнению с тем, что я ночевал до этого, вообще супер дальнобойщики бы такого были в восторге. Кстати, тот отель для дальнобойщиков забыл сказать, он стоил всего 10, о, 9 долларов. Это сколько получается у нас? 30 тысяч песо. Вот так вот. Меры предосторожности, которые я использую, я обычно всегда выкладываю все самые нужные э, вещи, ключи от машины, я поеду на такси, э, паспорт, карточку, деньги, которые у меня есть наличные, я их выложу. Э, с собой взял, наверное, 1100 песо, это примерно 30 долларов, э, и также карточку, ну, как бы дополнительную свою карточку в кошельке. Э, дополнительно, когда я уезжаю, допустим, из отеля и я знаю, что есть риск получить не очень приятные эмоции, когда ты возьмешься в отель. У меня один раз нравится из отеля с первый телефон в Мексике. И тем более, если у тебя есть наличные деньги. Наличные деньги у меня воровали на Кубе прямо из сейфа. Вы не думайте, что у хозяев отелей нету, ну, то есть у уборщицы нет, включает сейфа, который находится в вашем номере. Это все есть. Вот, поэтому ну как бы я стараюсь предусмотреть это. А, обычно все люди всегда кладут деньги в паспорт. А, я тоже кладу деньги в паспорт Песа Кубинский и также карточку свою положу в паспорт. Паспорт я кладу на видное место. А основные деньги, которые у меня идут, лежат в другом, как бы, ну то есть крупную сумму. У меня, например, есть вот такой а, полотенце, который я иногда беру с собой, но видите... Ну, которая, знаете, воду хорошо впитывает на такой резиночке. Я беру вот это полотенце, вот так вот скручиваю, а здесь у меня внутри лежат деньги. Вот это, в принципе, достаточно удобно. И, как правило, если у тебя что-то воруют, то люди хотят там что-то быстро взять и уйти. Ну, то есть, поменьше времени, чтобы это заняло. И поэтому самые очевидные вещи смотрят первыми. Сумки с вещами, там, какие-то по карманам могут поставить кошельки, найти паспорт. Вот. И до мелочей, как правило, никто не будет докапываться, поэтому я всегда как бы кладу какую-то сумму в паспорт, чтобы чек, человек... ну и карточку, чтобы человек думал, что у меня деньги на карточке, а то, что у меня есть кэш, я положил в паспорт. Ну, возможно, такой сайт когда-нибудь вам поможет, возможно, он когда-нибудь вас оградит от ненужных проблем на отдыхе. Я приехал в самое тусовое место Медельина. Это парк Ерос называется. Здесь полно всяких ресторанов, баров, ночных клубов э -э, и так далее. То есть все сюда приходят тусить. Такой парк на самом деле маленький. Один квартал всего занимает. Вот. И я думаю о том, чтобы исключить Медалины из своей программы, потому что, ну, по сути, ехать 8 часов из богаты чтобы потому что не ездил, ничего не видел в Медалине, путевого. А ехать в 8 часов из Богаты просто, чтобы погулять по городу, там, посмотреть граффити или сходить в какой-нибудь один а, музей а, не, считаю не целесообразным. Тем более, Медалин, в первую очередь, славится своими клубами ночной жизнью. А, вещи а, с самыми красивыми девушками во всем мире, как говорят сами колумбийцы. Вот, но в моей группе, особо этим не интересуется поэтому э, я буду взять программу под них и скорее всего медали исключу из программы но вам я его покажу устраиваю себе сегодня американский день еще один бургер только уже выглядит поаппетитнее манговый сок с выжатый перед походом в клубешник надо перекусить набить желудок Чтоб мне она дольше хватило. Сейчас покажу вам, как выглядит клуб Сегодня понедельник, я не жду ничего свет но по крайней мере посмотрим, как это происходит. Если вернулся я в отель, зашел в пару клубов, они вообще пустые. Ну, то есть пустые от слова прям вообще ноль человек. И хотя бары внизу были полные. Может быть там они ждут, пока закроются бары, бухают в барах, там идут в клуб. Но мне говоря, в облом было ждать. Вернулся в отель. Здесь, кстати, идет ночной дозор. Точнее, уже закончился. Я же понимаю, что вам важен не сам интерьер клуба, а важна атмосфера, что вообще происходит, какие люди и так далее. Поэтому запишу вам видео про клубешник колумбийский чуть попозже. Надеюсь, в эту поездку получится. Так что, всем спокойной ночи, а я буду пилить видео.